Всем привет, и с вами снова Kavai TV. Я недавно понял, что до нового года осталось меньше двух месяцев. А это означает начало новых, интересных и увлекательных аниме. А особенно, продолжение моих и, конечно же, ваших любимых аниме, о которых мы сегодня поговорим. Кстати, я не буду рассказывать подробную информацию о некоторых аниме, так как если вы вновь услышите о таких аниме, как Кот Геос или Токийский Буль», и знаете о каком аниме идет речь, значит вы уже знакомы с этими аниме. Ну а если нет, тогда бегом смотреть первые сезоны. Первое, что нас ждет в 18 году, это продолжение замечательного аниме под названием Фури Кури. Это не совсем продолжение, потому что пойдет уже совершенно другая история. Наша главная героиня Хидоми, она самый что ни на есть обычный подросток, уже не ждущий от своей скучной серой жизни каких-то сюрпризов. Точнее не ждала, пока в школу девочки не устроилась новая преподавательница с прекрасным именем Харуко. Пожив мир на последние минуты, Хидоми обнаруживает, что на ее город напала инопланетная компания, великом из космоса. Вы скажете, что это совсем не примечательный сюжет, но я его жду только потому, что оно осталось в моей памяти своим безумием и отличным юмором. Следующее аниме – Меч Гая, надеюсь его уже выпустят, ибо я его жду уже с 15 -го года, даже манку скачал, до которой, увы, не доходят руки. Аниме про парня, которого нашел кузнец дерево, еще младенцем и воспитал его как родного сына. Но в возрасте 10 лет в процессе изготовления меча по неосторожности мальчик теряет руку. Тогда кузнец решается перековать древний демонический медь в процесс для мальчика. После присоединения которого к своему телу мальчик становится единым целым с оружием и получает огромную силу. Аниме анонсировали на апрель. Любовь похожая на прошедший дождь. Ученица старшей школы Акира Тачибана, тихая и любезная девушка. Она нашла прибежище в семейном ресторанчике, устроившись туда на подработку. Неожиданно для себя она понимает, что вопреки собственной воле влюбилась своего начальника, разведенного мужчину 45 лет, воспитывающего маленького сына. Мало-помалу они сближаются и начинают понимать друг друга. Хотя Кира не может объяснить, по каким именно причинам ее привлек собственный начальник, она убеждена, что для настоящей любви не требуется причин и объяснений. Анонс на январь 2018 года. Следующее аниме ⁇ Человек-Дьявол или Давил У нашего главного героя есть лучший друг который сообщает ему, что вскоре демоны восстанут и издебят человечество. Люди слабы, и естественно у них нет шансов против существ, обладающих сверхъестественными силами. Ради выживания он предлагает нашему ВГГ слиться с демоном, после чего мальчик становится человеком-дьяволом, обладающим могуществом демона, но не утратившим человеческого сердца. Следующее аниме, которое меня заинтересовало, это аниме под названием «Миг за мигом». Одним погожим днем происходит страшное. Некая религиозная секта похищает брата и племянника героини. Чтобы освободить их, нужно за полчаса принести похитителям в миллион йен. Понимая, что они не справятся с данной задачей, девушка решает прийти в логово бандитов и расправиться с ними в одиночку. Перед уходом дедушка дает ей таинственный камень, передающийся в их семье из поколения в поколение и имеющий способность замедления времени. Анонс на 31 декабря 2017 года. Теперь коротко о продолжениях 2018 года. В январе ждем «Чудачество любви не помеха», «Повелитель второй сезон», магазинчик сладостей и 7 смертных грехов. В марте ждем заключительную главу аниме Релайк. В апреле ждем сериал Рояль в лесу. Интересно, что же там будет. На июле ожидаем вторжение гигантов третий сезон и фильм проект Кей». Далее я расскажу о неопределенных датах выхода аниме. Ох, уже этот экстрасенс. Старшая школа демонов. Бирсерг четвертый сезон. Второй сезон Ван Панчмена. Сериал Код Геос Восставший Луж. Мастера меча онлайн, Токийский монстр перерождения и индекс волшебства. И на этом, пожалуй, все. Не забудь поставить лайк и поделиться этим видео. А также напиши, какой аниме ты больше всего ждешь. Лично я жду продолжения Берсер. Всем удачи, пока!